Мы с вами снова на рыбалке. Приехал на то же место, только ну, немножко в другие камыши. Будем пробовать ловить сегодня плотву. Надеюсь, повезет, потому что в тот раз клевала очень плохо. Рыба только начала заходить, только раз. То есть плотвы не было. Сейчас будем пробовать вот в то место кормиться. Ну и подождем, посмотрим, что там. Вроде камыш немножко гуляет. Возможно, рыба зашла. Ну посмотрим, если погода улучшится. Я думаю, солнышко если выйдет, то будет повеселее. Посмотрим. Если что будет интересно, я буду включаться. Вон пошла первая поклевка. Пока еще не прикармливал, буду прикармливать пшено с макухой. Ну, немного панировочных сахарей. Но с поклевки что-то небольшое. Очень осторожно берет. У меня сейчас на крючке э -э, вымя оранжевая с подсадкой одного параш. стоя не трогал, не расчищал. Конечно, было такое желание подчистить чуть-чуть. была первая поклевка, но пока мимо. Попробуем его доловить. Глубину выставил сантиметров 70, наверное. Не больше. Но в первую очередь хочу выловить платформу красноперку. Надеюсь, вам поплавок видно. Так, что-то... Надо немножко раздраконить его. На камеру не хочет, клевать. Ну, это уже радует. О, о опять точок опять Есть. Ну давай же, смелей. Чудо пока рыбка стесняется. Еще не проснулась, наверное. Ничего, мы ее сейчас доводим. Мы же не просто так сюда пришли. Сейчас. буду стараться говорить нером, потому что здесь рыбаков в округе просто немедленно. там стоят, там стоят, там тесть стоит вон там один стоит чуть дальше если кто-то скажет, что есть рыба все, обребят со всех сторон ну классика Но что-то очень вяло уже больше часа и ни одной рыбки может сейчас вот что-то будет ну, давай, давай, давай, давай, давай, Ну уже. Что-то рыба сегодня вообще не хочет клевать. Те, уже вообще собираются в дальнее плавание. Давай же. Чуть подыграю, может возьмет сразу. Хотелось бы уже сегодня размочиться, а то час просидеть и погода такая прохладная. Сейчас чуть-чуть посижу, если минут 10 и рыба клевать не будет, буду искать другое место. Потому что эти одиночные поклевки, которые ничем не увенчиваются. просто видно пробуют и сразу плевывают может даже вообще не берут, конечно пробую потом может время снять и наставить только опарышу может тогда будет получше может кусок будет меньше и она будет активнее брать опять легкие точки если вам видно попробую уже его доловить Надел еще одного парыша, но убрал время. Что сегодня очень капризная рыба. Опять как только камеру включаю, все. Прекращается клев. Если это вообще можно назвать клевом. не дождался я нормального клева, попробуем что будет здесь но судя по тому что рыбаков сегодня здесь нет а обычно эти камыши всегда забиты рыбаками наверное судаки рыбы и тут нет но посмотрим сегодня реально очень холодно он руки просто задубили уже на холоде хотя обещали сегодня южный ветер небольшой но как-то он больше на восточный похож уже четвертое место которое я сменил клево так и нет ветер холодный реально очень холодно я уже подмерсток серьезно ну, ничего пока что еще терпим думаю часов до 11 посижу если нигде рыбу не найду то соответственно буду собираться домой ну, посмотрим здесь немного прикормил сейчас сижу жду вроде хоть солнышко по чуть начинает выходить Но из, из за затучи поклевывается, может делает, пойдет. Но если нет, значит, к сожалению, не попал на рыбалку. Подождем еще. Ну что, ребята, сегодняшняя моя рыбалка подошла к концу. Назвать ее, конечно, удачной, язык не поворачивается, потому что за весь день ну, на рыбалке я был немного. Я на воде часа четыре. За это время увидел только три поклевки, и тут такие очень осторожные. Вот, рыбы просто нет. Даже, я их браконьеры ездят туда-сюда, не могут ее найти. В камышах ее также нет. Мужики стоят, постояли минут 20-30, развернулись и а поехали на другое место. Но я считаю, что нет смысла сегодня ее где-то искать. Если она есть в камыше, то она есть. А так, я так понимаю, из-за того, что погода такая сегодня ну, реально холодная, рыба просто не зашла. Было бы солнце, я думаю, она была более активная. А так, сейчас возвращаюсь уже назад. Портока называется это барконьерка. Вот здесь обычно по весне малек тусуется, небольшая красноперка и любители спинговые рыбалки могут в принципе половить и щучку небольшая но обычно шнурки но все же очень интересное такое живописное красивое место все ребята всем пока до новых встреч заходите на мой канал буду как можно чаще выкладывать новые видео надеюсь рыбалки у меня будут последующие уже удачные потому что все таки обещают Хорошую погоду. Как только потеплее, рыба пойдет. Но ну, я думаю, про раз следующая неделя уже будет зачетная. Потому что это перед запретом рыба должна уже пойти. А запрет это не рестовый. У нас он с 10 числа. Все, до новых встреч. Всем пока.